Сегодня я хочу показать вам свою глоксинию. Я ее срезала в октябре месяце. Но подсушила грунт и поставила в прохладное, темное место. И вы знаете, буквально неделю назад проверяла ее состояние, эта глубинка, и обнаружила начало роста новой порастения. Вот клубк вытащила из прежнего грунта, посадила в новый и как вы, поставила под искусственное освещение, как вы видите, начал развиваться вот один росточек, и вот здесь второй росточек лаксиний. Ну, я подумала, что просто ее стрезать второй раз нет смысла, поэтому поставила на рост. Почему она не захотела спать, я не знаю. Поделитесь своими знаниями, кто знает. В Галаксине я как-то как не увлекалась. Ну вот, такая новость у меня. До свидания, до новых встреч.